Привет! В этом канале Air Spray. Сегодня мы будем шпаклевать. то есть споклевка шпаклев, водонит То есть аппарат у нас астро 6000. Сейчас покажем процесс работы, как он идет. Почистительный датчик давления. Почистили полку, чтобы была непрерывная работа. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши видео.